ты чё тебе надо здесь пошел он отсюда здесь тебя не ждали вообще какая боль какая боль аргентина ямайка а мы, ребятки, начинаем. У нас сегодня прохождение, точнее, продолжение нашего ультра-современного модного прохождения по Майнкрафту 1.14, друзья. Ну, если быть предельно точным, то я постоянно стараюсь версии обновлять. Теперь уже 1.14.2, то есть самая последняя, самая актуальная версия со всеми исправленными багами, лагами и прочим, ребятушки. Ну что ж, давайте я вам вкратце сейчас обрисую а, то, ради чего мы сегодня здесь собрались. А, Наша основная задача на сегодня будет а, найти, конечно же, слизь, а, точнее, слизни, да, из которых эта слизь падает. Соответственно, нам нужно будет отправиться для этого в специальный биом. Но также мне хотелось бы еще кое-какие постройки сделать и показать вам а, много чего интересного. Ну что ж, ребятки, давайте продолжим. Мы в прошлой серии, значит, а, совершили путешествие и нашли джунгли. И теперь я отправляюсь, друзья, домой. Отправляюсь я. А, хватит уже мне гулять, надо проверить там свое хозяйство. И выйдя домой, мы вот наблюдаем, ребятки, вот такие красоты нам тут встречаются, попадаются. А как же все-таки охрененно генератор в Майнкрафте иногда работает. Смотрите, как обалденно. Я бы хотел где-нибудь там наверху построить свой дом, а здесь у меня были вот бы такие подземелья. Прям вообще шикарно было бы, да, друзья? Я, может быть, даже на эту тему подумаю. Как хорошо, что у меня есть карты. Я здесь оставил зарисовочки свои. Было бы круто еще пометить это место. А вы, ребятки, пожалуйста, комментируйте, как вам это место. И хотели бы вы, чтобы я построил где-нибудь в этой области свой следующий какой-нибудь пункт назначения, пост или дом. Perfect. Ну что ж, после долгого путешествия надо дать к моему коню, верному персику отдохнуть. Ну что, персик, запыхался, да, немножко? Пойдем, я тебя привяжу уже, ты уже молодец, у меня сегодня отработал по максимуму, как следует. А наше хозяйство, я смотрю, тут процветает, коровки, приветствую вас, давно меня не видели, да? А я вот пришел. Так, ну что ж, я вот думаю, что у меня здесь с коровником вообще беда, смотрите, он какой голый и неказистый. Надо будет на эту тему, ребятки, что-нибудь подумать. Я, наверное, построю новый коровник и также туда заведу своего верного, верного коня персика. Чтобы у них была нормальная крыша над головой А то иначе они в дождь стоят, здесь бедные мерзнут Так, ну давайте наведем небольшой порядочек у себя в инвентаре Распределим все наше накопленное э, Расставим все на свои места Что где должно лежать, сделаем, да То есть давайте все сделаем по, по красоте Я не люблю, когда где-то у меня что непонятно где валяется То есть хрен что найдешь Сейчас я быстренько все рассортирую и продолжим Да, ну и сами я, наверное, тоже, пожалуй, отдохну, а то капец, как все тело ломит. Устал я, ребятки, устал, надо отдохнуть. Та-дам! Ну что ж, ребятки, новый день И снова у нас новые э, Новые идеи И сейчас мы будем использовать наши подмостки Да, это из, они делаются из бамбука Который мы насобирали, ребятки, в биоме джунглей Вот такие у нас подмостки Получились, по которым мы вот так можем карабкаться Зажав пробел, мы просто внутри них перемещаемся А если мы, ребятки, стоя на них Зажмем клавишу Shift То у нас наш персонаж просто по ним медленно Спустится, то есть достаточно все удобно И гармонично Ну что ж, ребят, начинаем, значит, строительство нашего супер нового коровника, как вы видите я здесь старый забор уже убрал, коров я переместил немножечко поближе туда к стене они у нас сейчас там временно прибывают а сами мы давайте-ка реализуем план, значит, как мы будем строить я вообще планирую копать сюда большие столбы и уже на них будет вешаться наше основное все, вот там вот коровки у меня сидят, основное все, то есть это уже будет наш сам коровник и здесь немножечко у него, так сказать, прикоровная ну, зона прикоровники да, то есть, небольшая, я думаю вот этой площади, которая тут у меня перед домом будет вполне достаточно. И сейчас потихонечку, помаленечку мы будем это все дело воплощать, друзья. Воплощать свои идеи. Будем в реальность. Хватит уже моим коровкам а, и точнее, и даже еще и моей лошадки мерзнуть и мокнуть под дождем. Ну что ж, сейчас мы это все дельце быстренько настроим. А вы, ребят, пишите свои предложения, свои пожелания по поводу того, как вы любите строить коровники. Даже, ребята, выслушаю ваши абсолютно любые советы по этому поводу. Возможно, в будущем ваши советы превратятся также в реальность именно в моих видосах. Ну что ж, давайте продолжаем. Так, вот тут еще немножечко ямок надо выкопать, да, под столбы, чтобы у нас было все более-менее надежно. Да, и уже давайте ставим столбы потихоньку, да, то есть я решил их располагать вот в таком порядке. Да, нужно до твердой породы копать, это все для того, чтобы у нас какой-нибудь крипер не взорвался и не повредил все это дело, поэтому ставлю я их на твердую породу. Хотя, если крипер бомбанет рядом, то ничего не выдержит. Так, ну что ж, вот тут вот небольшой заборчик я поставлю, чтобы у нас также наши, наши животные не смогли выходить за пределы нашего корона так, давайте-ка вот сюда поставим Сюда и еще вот сюда И все в таком духе Дальше мы будем сейчас, ребятки, выстраивать Естественно, тут я, конечно же, потом построю Какие-нибудь дорожки внутри, ну погнали Кто там пришел? Кто ты? ты? Кто ты? Назовись! Кто-кто? Чего-чего? Тебе че что надо, мужик? Ты что здесь забыл? А ну вали отсюда, вали пока я тебя сейчас не перешиб чем-нибудь Слышь ты! Чё тебе надо здесь? Пошел вон отсюда, здесь тебя не ждали вообще. Или представься, ты что что ты какой наглый попался, а? Надо, по надо, надо спуститься у него, узнать, что он хочет. Если что, я ему сейчас как в бубен заряжу с этого топора. Ну чё ты сюда пришел? Чё надо-то, а? Эй, слышь, ты, Э, полегче, ты чё какой дерзкий-то, а? Мужичок, постой. это что-то, ни хрена себе, он дамажит. Ты чё сюда пришел-то, а? Тебе че надо сюда? А? Чё за проверка-то. Не... Нет, это а не, не запланированная. Черт, и вы видели, что происходит, а? Только что пришел какой-то серый тип непонятный. И меня просто-напросто, прикиньте, в броне с двух ударов вырубил. Вот это, ребят, серьезный типок. Так, давайте-ка его сейчас накажем. Я вообще охренел, что такое. Я тут, значит, строю, а он здесь мешает. А ну пошел вон. Да ты что ж такое-то, а? Смотрите, на него какой жесткий тип, а. Он мне с одного удара сносит больше половины хп, учитывая то, что ребят, я в броне, наконец-таки завалили этого алкаша, ну что ж, давайте, ребят, продолжаем дальше, небольшие трудности у нас возникли, приходит, только тут мешают всякие нам заниматься путевыми делами ну что ж, друзья, а мы продолжаем строить наш коровник, наш, так сказать, универсальный, а, универсальное место пребывания всех наших практических животных, надеюсь, все сюда поместятся, продолжим Украсить надо, да, немножечко, да, добавим ему, вот, так сказать, эксклюзивности этому всему нашему строению. Поставим вот такие вот снапы сена, хотя здесь они будут не очень-то кстати, потому что корову могут вот так вот перепрыгивать. Я их поставлю где-нибудь в другом месте, вот тут, например, да, вот как там у нас соседям стоит, будет, будет гораздо лучше, отсюда точно коровы никуда не выпрыгнут, вот. Ну что ж, вот такое, ребятки, у нас получается строение. И как же мы, ребята, его назовем, как вы думаете... А назовем мы его Скотный двор, наверное. Я думаю, будет вообще идеальное название для такого места. Ну что ж, по истечении некоторого времени я вот такой вот Скотный двор построил сюда. Я уже, как видите, завел своего коня Персика, который теперь здесь будет в закрытом пространстве. И никакие внешние факторы на него не повлияют. Это очень круто, друзья. Это очень круто. Ну что ж, а что вы, ребят, думаете по поводу той построечки, которую я построил под названием Скотный двор? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. А мы сейчас пока будем думать. Чем бы нам заняться еще Ну давайте сейчас я наверное все таки протестирую Как это там у нас живется нашим коровкам в коровнике Всех я уже перегнал И сейчас я вам покажу как они у меня там Мои родные живут О, Ну что привет коровки пришел я вас покормить Кушайте кушайте никого не слушайте Как вот вы поживаете хорошо вам Тут удобно уютно вроде всем уютно Вроде все радуются смотрю даже размножаются Так быстренько Ну давайте все давайте я пошел дальше Заниматься своими делами Ну что ж тем временем я решил немножко порыбать у меня сегодня ночная рыбалка Давайте посмотрим, что, сколько у нас получится накормить Я, ребят, готовлюсь к очередному путешествию Мы скоро выезжаем за слизнями Да, друзья, придется ехать далеко И я сейчас буду снаряжать караван, который с собой заберу о, ну что ж, вот этих вот двух лам я попытаюсь загрузить по максимуму, да. То есть тут, смотрите, у нас уже и рыба, и зельки всякие, и древесины я специально положил. В случае чего, если мне вдруг понадобится построить какой-нибудь дом скоропостижно. Но, я думаю, мы найдем какие-нибудь там уже э, необходимые компоненты для постройки, их блоки. Э, древесину может даже и не понадобиться. Но на всякий случай, друзья, я ее взял. Ну что ж, а мы выдвигаемся, значит, вот такие мои верные ламы за мной следуют. Все, ребят, мы пошли на поиски слизней, да. То есть нам нужно найти болото биом. А там они у нас спаунятся по ночам. Побежали! Так-так, интересно, вот это гоп-стоп, ребятки, тут нас волки встречают в лесу, давайте попробуем приручить уже кого-нибудь а, и сделать их домашними песиками. Так, один песик у нас есть, замечательно, как бы тебя назвать-то, братишка, ну ладно, это мы потом уже порешаем попозже. Мне сейчас нужно максимальное количество поддержки, потому что я иду страствовать в далекие места и мне нужна, ребятки, ваша защита, ваша помощь мне, ребят, понадобится. Итак, ребят, вот мы всей компании нашли биом болота. Наконец-таки, после долгих странствий, пришло время здесь где-нибудь окопаться, да. То есть, у нас, да, путь был нелегкий. Со мной сейчас две ламы и два волка. Одного мы, к сожалению, потеряли по дороге. Ну что ж, давайте я тут немножечко сейчас расчищу территорию, да, насколько это возможно. И где-то здесь, в этих краях, мы будем строить свое временное жилище, которое мы, естественно, занесем на карту, чтобы потом не заблудиться. Да, то есть, вот там, наверное, я я где-нибудь его и построю Давайте сначала привяжем наших хлам, чтобы они никуда не убежали Все, стойте здесь, никуда не двигайтесь Пока я вам не скажу Волков надо тоже сюда, ребят, поставить Где-нибудь поближе, чтобы они сидели и не убегали Ну что, давайте сделаем наш ночлег Место для ночлега у нас никакого дома еще нет А уже на дворе, смотрю, уже стемнело Давайте просто банально выкопаем небольшую лачугу Прямо вот здесь в скале И здесь уже будем пока временно пребывать и ночевать Так, так, ребят, первая ночь и первая вылазка, давайте как следует подготовимся, иначе с нами тут в бирюльке играть никто не станет, нас просто-напросто монстры взбредят. Это, это, это, это нам, ребятки, не, не возле нашего главного дома бегать, здесь сейчас монстры будет очень-очень дохрена. Ну что ж, пойдемте отправимся на поиски слизней, нам нужны слизни. Так, вот что-то мы уже бродим, ходим, ни одного слизни я не вижу, только вот овечки попадаются, дружелюбные, дружелюбные мобы, свинки там вдалеке. Давайте подстрижем их, приветствую овечки, давненько я никого не стриг, давайте сейчас с вас подстрижем, шерсть мне тоже пригодится. Так, здорово свиньи, я вас когда-нибудь использую в своих благих целях, да, естественно, так, ну что ж. Первая ночь, ребята, оказалась пустой Потому что я не нашел ни одного слизня Черт побери, я же на болоте нахожусь Здесь слизней должно быть немерено Как вот этих вот скелетов и криперов Которые мне сейчас досаждают Ну давай же, убей его Нет, он сам слился Я хотел просто пластинку выбить Ни одной пластинки еще до сих пор не выбил скреч. Поэтому, ребят, пробуем Выбиваем, выбиваем и выбиваем Надеюсь, когда-нибудь я это сделаю Так, ну что ж Ладно, предпочту тогда заняться пока дневными делами То есть пособираю что-нибудь полезное Чтобы обратно возвращаться не с пустыми руками Например вот эти грибочки идеально подойдут нам в процессе еще какую-нибудь древесину надо будет, наверное, нарубить. И все, все в таком духе, ребят. Все равно днем мы найдем, чем себя занять, думаю. Так, ну что ж, а у нас, ребят, вторая ночь и бинго! Успех! У нас появился слизень недалеко. Вот тут прям в канаве, где бомбанул Крипер. Давайте его разберем немножечко на части. И да, вот она, наша первая слизь, друзья. У меня прям переполняет счастье. Я так давно ее искал. Мне она пригодится, ребят. Это очень важный ресурс, так как предлагает нам сразу же несколько вариантов различного полезного крафта. Ну что ж, давайте продолжаем поиски. Нам нужно как можно больше этой самой слизи отсюда увезти, потому что мы не так часто будем перемещаться в болото. Ну а тем временем я решил здесь небольшую вылазку на следующий день провести. Я решил обследовать это болото, какое оно вообще по величине. И оказалось, я вам так скажу, что оно не маленьких размеров, достаточно крупное болото нам здесь попалось. И в округах здесь можно найти много чего интересного. А места какие живописные. Эх, красота, как бы я хотел здесь поселиться-то где-нибудь на берегу, да? Какое-нибудь временное тоже жилище построить бы. Ну ладно, сейчас у нас, ребятки, есть конкретная цель. И пойдемте-ка уже приступим, точнее продолжим, про, продолжим заниматься конкретными делами. Ну а тут в пути я, ребят, встретил еще волков, и они мне пригодятся, я их все с собой тоже заберу, да, вот ты у меня будешь теперь дружок, а ты будешь у меня пирожок, но пока названия я им не даю, потому что это у нас такие могут для поддержки, они могут потеряться, а они могут слиться, привет, друг, не хочешь костей поесть? Я тут тебе вкусненького принес, на держи, похавай-ка, покушай-ка, пойдем со мной, пойдешь? Говорит, пойдет, ребят. Двух волков я еще приучил. То есть волки у нас приручаются костями, а не каким-либо мясом. Возьмите на заметку. В общем, возвращаясь домой, набрел я вот на такого ведьмака. Точнее, на ведьму, которая нас что-то тут пытается научить жизни. Наши собаки быстро ее порвали, но она успела, зараза, выкинуть сюда бутылек с ядом. И теперь мы все страдаем, как скулят мои собачки. А дружок и пирожок заскулили просто жестко. Смотрите, от них исходят зеленые частицы, а это значит, что им не очень-то хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас, мои дорогие, сейчас я вас вылечу. Сейчас я уже тут накормил их мясцом, то есть курятиной, да, одного и второго. И надеюсь, ему это хоть как-то поможет, они, а они отрегенерируют по максимуму. Но один-то, я смотрю, уже избавился от этого эффекта, а второй так и страдает, мучается бедняжка. Так, мы сейчас тебя еще раз подкормим. Я надеюсь, ты у нас не помрешь, братишка. Так, ну что ж, ладненько. Вроде все обошлось. Вроде... А собачки отошли Сейчас вот он еще отойдет И мы продолжим наше с вами путешествие Итак, вернувшись, я опять в очередную ночь Начал охотиться И, ребятки, возле моего дома недалеко Вот тут вот кто-то прыгает Кто-то прыгает, это кто-то кизуки издает Конечно же, большой и толстый слизень Вы смотрите, каких он огромных размеров Это самый большой слизень, который только есть в игре Да, и он еще делится на 4 аж мелких, так сказать, средних вариантов Сейчас мы их, ребята, разберем Это просто отличная находка это просто круто, что мы сейчас здесь наберем сколько нужно слизи. И это говорит о том, что скоро мы будем сваливать обратно домой. Да, друзья, еще несколько таких слизней гигантских, жирных. И мы, думаю, можем обратно выдвигаться. Нам этого вполне хватит на первое время. Да, друзья, в процессе еще в этой же, этой же ночью я нашел. Еще несколько слизней. Прям у нас ночь слизни сейчас, да, то есть вы смотрите, сколько их много, да, то есть тут еще двое прыгают огромных. Сейчас мы тоже с ними потихонечку разберемся. Ах ты, как хорошо, сколько же мелких-то, а? слизни разбираются, смотрите, значит, большой разбирается на четверых, а иногда на троих поменьше, которые тоже наносят урон. А вот эти, которые самые мелкие, вообще нам никак не дамажат и ничегошечки нам сделать-то не могут. Вот эти еще средние могут, да, вот нас боднуть, да, и полсердечка отнять, когда мы в броне а вот те мелкие это просто попрыгунчики, которые ни хрена ничего не могут сделать. О, ни хрена себя какие у нас гости, это скелет на пауке. Ты что здесь забыл и ты вообще откуда взялся? Я знаю, что обычно такие спавнятся только в тех местах, где есть какая-то крепость. Или какая-то, не знаю, шахта, наверное, да? Тут, наверное, поблизости есть какая-то шахта, что этот скелет заспавнился О, откуда взялся у нас э, утопленник зомби? У нас же вроде обычный зомби был. Чёрт, ребят, столько непонятного на этом мистическом болоте. Я просто охреневаю. На самом деле, очень много мистических моментов сегодня я увидел. Это и зомби, который превратился в зомби-утопленника, и ведьма у нас была, да? И теперь ещё и скелет был на пауке. Охренеть! После этой ночи я могу сказать, что я видел до хрена всего Сегодняшнем путешествии. Так, у нас, ребятки, снова день и мы возвращаемся с огромным количеством слизи, которые нам достаточно будет. Ну что, дружок-пирожок, соскучились, да? Долго не было хозяина. Я, наверное, где-то около дня целого игрового отсутствовал, поэтому заскучали, смотрю, мои песики, заскучали немножечко. Да, то есть а, много слизи я, значит, принес. Сейчас мы будем ее потихоньку упаковывать Потихоньку будем, ребята, упаковываться И будем выдвигаться обратно Потому что нас ждет наше хозяйство Ни в коем случае надолго тут оставаться нельзя а, Место я сохранил Я здесь поставил флаг На карте, естественно, оно будет отмечаться Так как мы... чтобы мы его никогда не потеряли И пришло, ребятки, время пришло а, снаряжаться обратно Но обратно мы уже, ребят, будем... Будем выдвигаться в следующей серии А на сегодня вы уже наверное поняли Что мы заканчиваем Мы и так выполнили достаточно много Всего интересного И еще ребят, обязательно выполним Главное нужна ваша поддержка А от вас ребятки требуется Совсем немножко Это просто ставить лайки Комментировать, а дружище Скрэйч Будет пилить для вас видосики Да, то есть он всегда готов Он всегда заряжен и Майнкрафт Так сказать у него можно сказать в крови И никогда не выветривается практически стоит лишь только обратить внимание на вашу поддержку ну что ж друзья на сегодня все тогда играйте только в самые крутые и топовые игры и всем как обычно приятного геймплея еще увидимся